Как начать сотрудничать с вами? Готова работать с инвесторами? Благодарю за ответ, Ольга. Ольга, мы будем рады работать с вами. Мы передаем вам наших инвесторов. Поэтому нам важно, как вы будете с ними работать. Именно поэтому мы обучаем вас нашей технологии. На тренинге рассказываем, как искать объекты с хорошим дисконтом, как запрашивать документацию к торгам, как участвовать в торгах и как работать с инвесторами. Ваша главная задача – вдумчиво пройти курс обучения. Когда мы уверены, что вы понимаете, как правильно работать на торгах, мы готовы передавать вам наших инвесторов. Ольга, присоединяйтесь, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем.